Приветствую на канале Шарабара! Совсем недавно я сделал видео про демонов. После этого один мой подписчик Центурион подкинул очень интересную идею сделать видео про четырех всадников апокалипсиса. Центурион, большое тебе спасибо, а мы собственно начнем. Прежде чем мы перейдем к всадникам, я считаю что необходимо понять что же такое собственно апокалипсис. Начинаем! Что же такое апокалипсис? Так уж вышло, что в наше время данное слово часто употребляется в общем значении как некая глобальная катастрофа, либо конец света. Но слово «апокалипсис» с греческого переводится как «откровение» и восходит к откровению Иисуса Христа или пророчеству, замыкающему Новый Завет и содержащему пророческие видения о конце света. Откровение было написано в конце первого столетия на острове Патмас Иоанном Евангелистом, он же богослов. Автор апокалипсиса пользуется символами и аллегориями, и поэтому откровение считается самой сложной для интерпретации из книг Святого Писания. Символы отображают общие понятия о а нечастности аллегорические образы вне времени и носят общечеловеческий характер откровение иоанна богослова занимает особое место среди книг священного писания и описывает апокалиптические видения связанные с концом света образы которые описывает апокалипсис касаются света это гибель всего сущего и живого второго пришествия и страшного суда за 2000 лет появилось множество толкований апокалипсиса самого разнообразного характера все их рассматривают. Мы, конечно же, не будем. Официальная церковь подчеркивает, что образы апокалипсиса – это лишь признаки, указывающие на близость цветопредставления, которую нельзя принимать буквально. Из-за обилия образов книгу крайне трудно понять, а потом утолкователи могут несколько увлечься и допустить множество ошибок. Апокалипсис Иоанна Богослова содержит не описание конкретных событий, а скорее это некие признаки, которые могут помочь узнать о приближении конца света. Такая книга может быть полезна только в случае ее духовного осмысления, подкрепленного верой. Иоанн Богослов в своем откровении одновременно раскрывает несколько сфер бытия. К высшей сфере принадлежит ангельский мир, церковь, торжествующая на небе, и церковь, преследуемая на земле. Подглавляет эту сферу добра и руководит ее Господь Иисус Христос. Сын Божий и Спаситель Людей. Внизу же находится сфера зла. Неверующий мир, грешники, лжеучители, сознательные богоборцы и бесы. Руководит ими дракон, падший ангел. На протяжении всего существования человечества эти сферы воюют друг с другом. Апостол Иоанн в своих видениях постепенно раскрывает перед читателем разные стороны войны между добром и злом и раскрывает процесс духовного самоопределения в людях, в результате которого одни из них становятся на сторону добра, другие – на сторону зла. Итак, из откровения Иоанна Богослова мы узнаем, что перед концом мира зло чрезмерно усилится, а церковь земная крайне ослабеет. С шестой главы. Начинается раскрытие судеб человечества. Появлению каждого из всадников предшествует снятие Агнецем печатей с книги жизни. Скрытие семи печатей таинственной книги служит началом описания разных фаз войны между добром и злом, между церковью и дьяволом. Снятие первой печати соответствует началу последних времен. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. После снятия каждой из первых четырех печати тетраморфы восклицают Иоанну «Иди и смотри». И перед ним поочередно появляются апокалиптические всадники. Первая печать – конь бледный со всадником-победителем, имеющим в руках лук. Как правило, в христианской традиции трактуется как антихрист. Вторая печать – конь рыжий со всадником, взявшим с земли мир. Второго всадника ассоциируют с войной из-за цвета его коня и меча. Третья печать – «Конь вороной со всадником, несущим на землю голод». Четвертая – «Конь бледный со всадником по имени Смерть». Кстати, это единственный из всадников, чье имя напрямую упоминается в Библии. Пятая печать – «Убиенные за слово Божие облачаются в белые одежды». Шестая – «День гнева», «Великое землетрясение», «Падение звезд с неба». «Небо становится как свиток», «Луна как кровь», «Солнце как властеница». И седьмая, последняя. Сделалось безмолвие на небе. Седьмая печать знаменует появление семи ангелов с семью трубами. Это война, которая начинается в душе человека, распространяется на все стороны человеческой жизни, усиливается и делается все более страшной. В одиннадцатой главе Откровения говорится о двух пророках апокалипсиса. Их роль заключается в том, чтобы предупредить человечество о наступлении царства Антихриста и о скором втором пришествии Господа Иисуса Христа. Они будут пророчествовать 1260 дней до прихода Антихриста и будут пророчествовать о грядущем Антихристе, горе, бедах, покаяниях и пришествии Господа Бога. В самом начале последней седмицы они будут убиты зверем, выходящим из бездны. Три с половиной дня трупы убитых пророков будут лежать прямо на улице, и никто не позволит захоронить их. Множество людей будут смотреть на эти трупы, и необычайная радость и восторг будет у многих людей после их смерти. Так что будут поздравлять они друг друга. И через три с половиной дня Бог оживит своих слуг. Они взойдут на небо на облаке. И тут же произойдет сильное землетрясение, от которого погибнет семь тысяч человек. Богословы связывают приход этих пророков с периодом восстановления Храма Божьего в Иерусалиме, потому можно предположить, что эти пророки появятся во времена активного строительства и восстановления Храма Божьего, которого вначале построил Соломон, а потом Зарававель. Абсолютно не имеет особой важности или разницы, кто будут эти двое пророков – Енох, либо Илия, или Моисей, или Иоанн. Версий довольно много. Важно то, что это будут истинные два пророка от Бога, но появится также много лжехристов, лжепророков и лжеучителей от антихриста. Мы также часто слышим такое слово как Армагеддон. И нередко, если не сказать почти всегда, они используются как эдакие синонимы. Что же такое Армагеддон на самом деле? Это место последней битвы добра со злом в конце времен, которое затронет каждого живущего на земле. В этой битве будут участвовать цари всей земли обитаемой, как мы узнаем в 16 главе. Цари земли с их войсками будут собраны, чтобы воевать с сидящим на коне и его войском, с Иисусом Христом, как говорится в 19 главе. Армагеддон – это война между Богом и дьяволом. Дьявол соберет великие орды вражеских государств, а Господь их всех истребит. Богословы считают, что слова Откровения из 16 главы – это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя, на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Обозначают войну всех народов против Израиля. Слово Армагеддон, кстати, означает гора Мегидо, которая находится в 10 километрах от города Афула, на севере Израиля. Согласно же Исламу, местом Армагеддона является Дамаск.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 Как уже было сказано, этот всадник в христианской традиции трактуется как антихрист. Однако белый цвет его коня также ассоциируется с праведностью. А в 19 стихе Откровение Иисус описывается сидящим именно на белом коне, что породило другую точку зрения, а именно то, что первый всадник, возможно, сам Иисус. В традиционной трактовке нарицательное имя всадника – Чума, Мор. Первый из всадников должен появиться после того, как Агнец снимет первую из семи печатей. В руках его лук, а на голове его венец. В книге Откровений говорится, что всадник этот выглядит победоносно и придет, чтобы победить. Толкователи по-разному трактуют эти слова. Одни уверены, что всадник и белый цвет его коня символизируют правду и победу правды над ложью. Другие же полагают, что он напротив символизирует приход на землю отца лжи, антихриста, сатаны. Однако слова его и вид люди будут принимать за правду и поклоняться ему. Таким образом он победит и принесет много горя вероотступникам.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 Второго всадника ассоциируют с войной из-за цвета его коня и меча. Нарицательное имя всадника – война, брань. Когда Агнец снимет вторую печать, на землю ступит второй всадник апокалипсиса, восседающий на рыжем коне с большим мечом в руках. Этому всаднику суждено взять мир с земли, чтобы люди убивали друг друга. Традиционно символизирует войну, настолько масштабную и разрушительную, что она должна затронуть все уголки мира. Кони рыжего цвета олицетворяет пролитую кровь, а так как ему предшествовала появление первого всадника, это, по мнению исследователей, должно означать, что начнется война и прольется много крови вскоре после его прихода. Скорее всего, имеется в виду пришествие на землю Антихриста и, вероятно, он ее и развяжет. Всадник на вороном коне. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Весы, это и есть мера, указывают на безжалостное правосудие. На голод же намекает следующая строка. И слышал я голос посреди четырех животных говорящий Хиникс пшеница за динарий и три синикса есть у меня за динарий, еле же и вина не повреждает. Хиникс — это греческое обозначение меры сыпучих тел, которая равна условно одному литру. И хотя современному человеку данные цены ничего не говорят, но ну, большинство людей, во времена Иоанна Богослов это было чрезвычайно высокой ценой. Нарицательное имя всадника – голод, глад. Третий всадник появится вслед за войной. Иоанн в своем видении слышал голос, который говорил «Хиникс пшеницы за динарий и три хеникса ичменя за динарий». Эти слова говорят о глобальном неурожае и последующем голоде когда цены на зерно будут немыслимо высоки. Одни толкователи склонны полагать, что третий всадник символизирует мировой голод. Другие считают, что здесь Иоанн Богослов в аллегоричной форме говорит о богатых и бедных, тех, кто покупает хиникс пшеницы за динарии, и о тех, кто употребляет елей и вино, то есть, кто ходит в храм и соблюдает таинство причастия и миропомазания. В общем-то, всадник причинит зло только богатым и развращенным и не тронет верующих христиан.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 Единственный всадник, чье имя напрямую упоминается в Библии. Несмотря на то, что в русском синоидальном переводе конь обозначается как бледный, в греческом было использовано специальное слово для обозначения нездорового зеленоватого оттенка. Четвертого всадника Иоанн Богослов называет смертью. Он должен будет иметь власть над четвертой частью человечества, уничтоженной войной и голодом. Бледный цвет коня олицетворяет цвет кожи покойника или человека, находящегося в предсмертной агонии. Из Откровения неизвестно, есть ли у Всадника в руках какой-то предмет. Последние слова, посвященные четвертому всаднику, повествуют о том, что за ним следует ад. Это может означать, что четвертый всадник будет последним, и после него начнется такой кошмар, который его современником будет казаться адом. Ведь после всадников Апокалипсиса начинают трубить ангелы, возвещая о колоссальных катаклизмах. Таких еще не было на Земле. Как мы видим, даже при ближайшем рассмотрении нельзя точно сказать, кто они, всадники апокалипсиса, карающая рука Бога или же все-таки приспешники сатаны, зло во благо очищения рядов человеческих от нечистых душой и на руку людей или коса, которая косит всех без разбора для пополнения легионов ада. Возможно, поэтому в литературе четырех всадников часто описывают как слуг дьявола, несмотря на то, что в христианской литературе, по сути, они являются слугами Господа. Вот такое получилось видео. Еще раз благодарю Центуриона за предложенную тему. Спасибо тебе. На сим позвольте откланяться. Ставь жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До встречи!